Сегодня не из студии «Радио но по онлайну. Я ведущая Евгения Шерменева, программа «Без контракта, В студии «Радио звукорежиссер Евгений Копин, который вывел меня в эфир. Доброе утро, Евгений. И доброе утро всем слушателям. Продолжается какая-то непонятная вирусная история. Вот я только что вернулся из Литвы, где люди болеют. В Латвии спектакли переносятся. Сегодня должна была быть премьера, о которой я хотела рассказать, но я все равно про нее сейчас упомяну, расскажу тогда уже потом. В Национальном театре режиссер Лариса Семиразуменко поставила спектакль по пьесе драматурга Марины Смелинец «Собачья будка». Спектакль должен был состояться, премьера сегодня, но, к сожалению, тоже кто-то заболел из участников премьеры, и спектакль переносится на какое-то время. Но я, тем не менее, возьму комментарии у Ларисы и у Марины вот в ближайшие дни в Риге и попробую потом рассказать, когда посмотрю спектакль и расскажу о том, что это за работа. вот Национальный театр таким образом откликнулся на и поддержал людей, которые находятся в, не в своей стране. Лариса живет сейчас в Риге, но возвращается в Киев в ближайшее время. Марина Смелинец уже пол больше чем полгода, ну полгода живет в Германии на резиденции, пишет новые пьесы. Мы тоже с ней, наверное, поговорим. Я попробую взять у нее какой-то комментарий для следующей своей программы. Вот такая премьера. Сама я собираюсь в октябре, я немножко расскажу про рижские события. Сама я собираюсь в октябре на две премьеры в Театре Далес. Одна состоялась в сентябре, я ее пропустила из-за событий фестивальных, о которых сегодня расскажу. Это Френели. и Король в постановке Вестер Кариша. И вторая премьера, о которой... Я тоже, наверное, буду говорить где-то во второй половине октября. Она готовится в следующей программе. Постараюсь что-нибудь вам поподробнее об этом рассказать. Театр выходит в осенний режим в новый сезон. Все стараются сейчас играть все, что они могут играть. В ближайшие дни, 1-2 октября. Очень много премьер, и не только в Латвии, но и в Литве. Я про две из них расскажу, про три из них расскажу. 1 и 2 октября у нас была с вами уже встреча с режиссером Георгием Сурковым в театре в Даугавпилсе премьера «Страшных историй латышских». 1 и 2 октября же в Каунасе, который в этом году является культурной столицей Европы, премьера в драматическом национальном театре Каунаса постановки Роберта Уилсона, приглашенного режиссера из Америки, с одного из самых известных режиссеров, может быть, рижская публика помнит его гастроли шесть, по-моему, лет назад с Михаилом Барышниковым письмо письмо к человеку было в оперном театре показано гастроли этого спектакля американская постановка Боба Уилсона и вот он сейчас ставит Дриан по, по портрету Дриана Грея в Каунатси. Будет премьера 1-2 октября. Спектакль потом будет еще играться в октябре. Если кому-то интересна работа Роберта Уилсона, всемирно известного режиссера, вот рекомендую не пропустить. Также еще одна международная постановка. В Литве, в Клайпеде 1-2 октября состоится премьера нового спектакля «Польская». Польского, польского, Художницы и режиссера Агаты Дуды Грач. Надеюсь, поехать и посмотреть. если все будет в порядке, ничего не изменится. Итак, рассказываю вам о событиях с сентября, о которых хотела вам рассказать обязательно. Сентябрь это такой месяц, когда летом большие-большие фестивали происходят во, все, во многих странах. Мы говорили когда-то, я вам рассказывала и про Виньон, и про Эдинбург, и про. Оперные фестивали в Эксенпровансе и про Венский фестиваль, и в Зальцбурге фестиваль. В этом, в этом году в нем большая драматургическая программа, не только оперная. осень начинается новая волна фестивалей. Они уже проходят в разных странах. И один из крупных фестивалей сейчас в Восточной Европе ⁇ это Битов. Он в Белграде. Вот открылся на этой неделе с несколькими спектаклями один из крупнейших фестивалей. И э, в то же время проходит очень много региональных фестивалей. И, например, сейчас на подходе и в Польше будут фестивали всю осень, очень разные. Э, мне повезло, я попала на два фестиваля, даже на три фестиваля, даже на четыре. Э, в этом сентябре э, успела заехать на четыре фестиваля. Начну с самого главного для меня, самой большой моей поездки. Я э, пять дней провела... В небольшом городе в Румынии, который называется Пьятер город находится практически на границе, на таком перекрестке возле границы с Украиной и Молдовой. Всегда был таким транспортным пунктом, всегда имел серьезное геополитическое значение для Румынии. Я думаю, что не многие из вас вообще слышали это название, но оказалось, что город очень крупный, очень интересный, в нем есть и университет и театры, и ну, одним из самых главных театров как раз возглавляет прекрасный, совершенно молодая руинский режиссер, родом из этого города, специалист во франкофонии. Она знает и французский язык, и ставит спектакли. И вообще она такой очень-очень-очень очень интересный человек. Ее зовут Джанина Карбунаревин, И она уже несколько лет возглавляет театр. В этом театре уже на протяжении 30 лет проходит международный фестиваль который вот она с года своего художественного руководства этим театром тоже начала пере, переоформлять, переосмысливать. И в этом году фестиваль был посвящен вопросам, конечно, войны, потому что а, ребята поняли, когда они поняли, формировать, начали формировать программу, они поняли, что невозможно не откликнуться на, на то, что происходит буквально в 146 километрах от них. Это граница с Украиной, это совсем недалеко. И они понимают прекрасно, что и у них в городе очень много и беженцев, и приезжих. И когда идешь по улице, сложная украинская, и русская, и украинский речь. И видно, что очень многие люди там приехали остались. До Львова совсем недалеко, и даже в прежние времена они мне сказали, что очень многие приезжали, прилетали не через Бухарест, как я, например, прилетела, а через Львов и было удобно переезжать до города, гораздо ближе было, чем до Бухареста. Так вот, фестиваль довольно большой, он открылся 5 сентября и закрылся 18 сентября. В этом фестивале приняли участие очень многие разные совсем театры. Это большой очень шоу-кейс современного румынского театра, можно посмотреть работы молодого поколения румынских режиссеров независимых труб, маленьких компаний и крупных театров тоже и театр представил свои спектакли и тем не менее все равно и после каждого спектакля в этом фестивале проходит дискуссия очень интересная аудитория молодые люди из этого города студенты очень многие занимаются тем что изучают театр ведения, как бы вот, вот принимаю участие в этих дискуссиях после спектаклей было у меня такое даже немножко удивленное состояние, когда я пришла на первый спектакль, когда прилетела, пошла посмотреть спектакль продюсерской компании Ваба Лава из Сталина. Это документальный спектакль, основанный на публикациях периода марта-апрель месяца. Он был сделан в апреле месяце в Сталине в этом году в нем играют очень разные актеры. И это такая такой, попытка такого дневника событий марта-апреля, называется «Письма с фронтом». И когда я подошла к театру, я увидела, что ну, просто стоит большая, большая толпа перед входом очень-очень молодых людей, практически там, знаю, от 16 до 20 лет. И вот такая публика сейчас составляет большую часть этого театра. Театр, в общем, собственно, и был, и называется как театр для юношества, но в нем, конечно, очень разная аудитория, в том числе есть и те, кто когда-то юными ходили в 80-е, в 70-е годы в этот театр, они остались как бы зрителями этого, этого театра и тоже ждут своих каких-то впечатлений. Два спектакля в день, в театре только одна сцена, большая, это старинный театр довольно-таки, он старая постройка, такой классический Итальянский театр с балконами, с ложами. И для того, чтобы все-таки делать какую-то очень насыщенную программу, технические службы этого театра договорились со спортивным таким центром, ну, там, в километре с небольшим, может быть, пешком пройти там, 20 минут от театра. И в одном из помещений этого спортивного центра, там теннисный клуб, они построили новую сцену, такую небольшую сцену, коробку, такую классическую с небольшим амфитеатром, где днем в 5 часов играют тоже спектакли. То есть программа состоит примерно так. Есть спектакль в 5 часов на этой новой сцене, такой называется поп-ап-сцена, такая возникающая только на период фестиваля в городе. И в 8 часов вечера спектакль на основной сцене. И спектакли очень разные можно было видеть на основной сцене. Я сейчас расскажу про свою очень сильное впечатление, которое я там получила, два спектакля, которые я видела там. И помимо этого, есть еще, вот, как я сказала, программы дискуссий, кинопоказов, и презентации какой-то новой литературы, и дискуссии вне, вне спектаклей, которые посвящены вообще развитию современного театра. Вот такая большая программа в небольшом городе Пиатроньянц. Приезжают гости не только из Румынии, приезжают международные какие-то обозреватели, переводчики из Франции, целая компания приезжала. ну В общем, такой кажущийся небольшой город проводит очень большую серьезную театральную программу и соединяет людей из разных стран. Я там была просто и как вот, обозреватель, и как человек, которому интересно узнать, что происходит в румынском театре, как эксперт, который, в общем, отслеживает развитие театров в разных странах. Но кроме этого, мы туда привезли на два дня, моя продюсерская компания привезла спектакль. Я сейчас для разбивки попрошу включить небольшой комментарий вот как раз Джанины о том, что такое фестиваль, как она его формулирует, как она его формирует и какие у нее планы на следующий год? Она говорит по-английски, я потом переведу. Um, so the, the festival has these three sections: um, the national section where we invite new Romanian drama. Um, written in the last year and we also have the international section where um, we usually choose uh, performances that are connected with the theme of the festival and we also present third, in the third section shows from our theater that we did during the uh, last season so usually we invite shows that are uh, presenting a perspective on the world Uh, today um, we um, try to privilege visions that are critical, um, that have uh, connection with the reality and who are also trying to uh, innovate to explore new ways of uh, expression. So we will continue to do this for the next um, editions, uh, normally I uh, have a mandate of another three years, so I will probably work for the next three festivals, three editions. The next edition we plan to do... Um, to have as a theme of the festival uh, women artists from uh, Eastern Europe. Eastern and Central Europe. Eastern and Central <laughs> Europe. And uh, we also have during the season uh, four uh, women directors invited. So the four premieres on the main stage will be done by women. So somehow we connect the season with the um, theme of the festival. Ну вот, как я уже сказала, в этом фестивале есть три направления. Это международная программа. Это программа, посвященная новой драме, новой драме в румынском театре, новым текстам, новым экспериментам, И также театр показывает то, что создал за последний год сам в сезоне. Обязательно показывают свои какие-то спектакли. Это очень важно для подведения итогов предыдущего сезона. Джанина сказала, что она еще остается как бы, вот, художественным руководителем этого всего и театра, и фестиваля на ближайшие три года. И она наривается в следующем году, вот, вот этот сезон, который сейчас начался в подготовке к, к фестивалю следующего года, она пригласила четырех женщин-режиссеров поставить спектакли в своем театре и планирует и программу фестиваля следующего года посвятить э, женщинам-художникам э, в театре, э, режиссёрам, художникам, вообще тому, что делают женщины ну, в направлении фемейл э, в современном театре, и это касается как раз больше, большей частью тому, что делают женщины в Восточной и Центральной Европе, потому что... Э, в общем, преодоление каких-то традиционных ценностей, когда мужчины правят миром, ну, в наших странах, как вот этого пояса бывшего постсоветского пространства, оно, конечно, немного отставало всегда, и сейчас находится в другом уровне. Поэтому, как бы, усилий женщинам, потому что, чтобы доказать, что они вполне равноценные игроки на этом поле, приходится прикладывать гораздо больше. и такая как бы дружба между женщинами-художницами из разных стран Восточной Европы. Она сейчас создала такой нетворк. И вот Жанина, она является одним из центров такой работы и украинских молодых женщин-режиссеров, и польских, и, ну, в общем, из разных стран. И поэтому, конечно, это будет очень интересно, наверное. И с точки зрения как бы, оценки того, что делают женщины в театре, и с точки зрения того, во что это может потом вылиться. И вот одним из таких спектаклей, на самом деле, я посмотрела в программе этого года. Это был спектакль театра из Бухареста», «Аполло-111». режиссер Катина Драганеско. И это была история о последних месяцах практически правления режима Чаушеску. Спектакль называется «Диско 89. Семь смертей Миха... Михаила Ранциани». Известная певица в период пост-советского как бы пост, пост якобы советского периода Румынии, позднего, любимица народа. Безумно популярная, популярная такая певица эстрадная в Румынии мечтает петь песни не только румынские, не только национальные, но и, в общем, песни мирового репертуара, что ей запрещено. И у нее такой открытый дом, она, она любимица, она выступает на телевидении везде, но параллельно к ней предоставляют, ну, у нее есть там, помощница по дому, которая вербуют агенты спецслужб режима ЧАУШСКО. К ней подсылают людей, которые доносят на нее о том, что она слушает пластинки из Америки, о том, что она размышляет о том, как, как может быть уехать, чтобы жить более свободной жизнью. Параллельно происходят события о том, как убегают, если кто-то помнит историю в Румынии, гимнастки были очень крутые румынские, и как убегают во время там, спортивных соревнований и остаются в Америке молодые девчонки из гимнастики. И режим вот в эти последние, последние годы настолько преследовал и стравливал людей и заставлял стучать, доносить. И вот тут как раз история не только про певицу, но и про тех людей, кто ее окружает как они были завербованы, как их на них их прессовали, как на них давили, как ее травили, и звонили по телефону, говорили гадости, под, под столики каких-то собак, под окна не давали спать. И вот такая история травли большой художницы, большого большой артистки и параллельно трагедии людей, которые вокруг нее были завербованы, были вынуждены ее предавать. Ну, так вот у них сложилась жизнь который кончается, в общем, трагической гибелью главной героини а через несколько месяцев и, собственно, обрушением режима Чеушевского. А такая история, которая абсолютно, на мой взгляд, хотя это часть румынского показа, ну, вот, ну, как бы не связана с основной темой фестиваля про Украину, где были представлены несколько спектаклей, и несколько каких-то программных историй. Тем не менее, на мой взгляд, она, конечно, все равно очень связана с этим, потому что она показывает историю того, во что превращается любое государство, которое переходит в состояние авторитаризма, затем диктатуры, преследования, где начинают править секретные службы. И второй спектакль, который мне очень понравился, о котором я очень хочу сказать, это «Буландр» театр из Бухареста. Это адаптация, музыкальная адаптация пьесы Вильяма Шекспира «Буря». А, и это был потрясающий спектакль, потому что ребята переписали, довольно молодой коллектив, который переписал всю пьесу Шекспира на румынском языке, в стихах. И сделали из этого музыкальное произведение. На сцене находятся две музыкантши певицы, которые делают сопровождение музыки, Вся сцена составляет такой, как будто бы, лес из стоящих микрофонов в разных совершенно конфигурациях, и несколько актеров, которые выходят и играют роли ну, как бы это такой мюзикл получился, наверное, в какой-то степени, потому что нет никакой линии сюжетной проговоренной, а все в общем переложено на музыку и песни. И песни такие очень современные, музыка очень современная ребята появляются, исчезают, там есть любовные истории, все, и в какой-то момент ты смотришь, что да, вот есть там одни герои, вторые герои, ну, приехавшие, там, да, главные герои, Миранда и отец, там, Проспера, и, а, ну, в общем, целая, целая, целая, целая большая, большая компания. И потом в какой-то момент срабатывает фокус, когда они начинают переодеваться, уже не скрываясь за кулисами, и ты понимаешь, что все эти 9-10 ролей, сыграли всего три человека, трое артистов. Это в какой-то момент становится прозрачным. Поначалу они играют в игру, абсолютно прикидываясь, что это разные люди, настолько они быстро меняют грим, внешний свой облик, костюмы, мгновением там, за кулисами переодеваются, появляясь на сцене совсем в другом образе. Потом они перестают в этой, ну, как бы они начинают играть в другую игру, они начинают играть в игру открытого превоплощения. И... Тем не менее, все равно они меняют как-то голос и пластику, и э, даже открытое переодевание на сцене все равно переводит их в состояние из одного героя в другого. И вот это такой потрясающий праздник э, возможностей, актерских, прекрасных голосов, отличной музыки, придумки такой совершенно чудесной. Вот э, было такое у меня очень радостное впечатление. Я посмотрела еще несколько спектаклей, которые там были какие-то поинтереснее, какие-то не такие интересные. Но, тем не менее, общие впечатления от этого фестиваля у меня очень сильные. Но последний вечер, который я там была, это уже был вечер с нашим участием. Трое актеров приехали из Риги. Одна вишня-вишневая, она актриса из Киева. Уехала в начале весны в Литву, мы с ней познакомились и сделали совместный проект. Она мне рассказала про свою идею, которая называется «История багажа», о том, как люди уезжают, что они берут с собой из дома. И особенно, если у тебя есть на это, ну, люди собирали тревожные чемоданчики в Украине уже, когда происходили какие-то события, они продолжали жить дома, они потихоньку собирали свои вещи для того, чтобы можно было всегда что-то собрать, унести самое ценное из дома. Но тем не менее, очень часто принимались спонтанные решения о срочном отъезде, срочной эвакуации. И как у нас есть спектакль такой, если у тебя есть 15 минут, что самое главное, ты заберешь из дома. И очень часто люди забирают из дома очень странные вещи. И этот, это, это, это пьеса, которую мы сделали вместе, вместе с Вишней от этой пьесой работали трое актеров: Яна Хербста, Маша Данилюк и Михаил Шаяев. Они встречались с беженцами из Украины, здесь, в Риге, или же по Зуму, кого находили, разговаривали с ними вот об их опыте выезда из дома, потери дома, нахождении себя совсем в другом месте, в другом пространстве, и вот этом длинном путешествии, в котором они находились, и о том, что у них оказывалось в результате в их сумках, в рюкзаках, в чемоданах. И очень часто это были очень странные вещи, которые совершенно не, необъяснимым образом люди находили у себя в рюкзаке, например. Это реальная история реальных людей, часть из которых собрала Вишня, ну, какое-то большое количество разговаривая со своими друзьями, знакомыми, побывавшими. Какая-то история, просто даже ее история, про ее отъезд она рассказывает о своем отъезде. Ну вот и Маша, Яна и Миша, они встречались с разными людьми. Миша ездил на автовокзал в Риге, встречался с людьми, которые при проездом, брал у них маленькие интервью. И вот на основе этих разговоров Вишня написала первоначальный текст, Мы его показали сейчас на фестивале в Румынии. И в ближайшее время у нас там с ним будет происходить какая-то дальнейшая работа. Я надеюсь, что из этого получится какая-то... Очень понятно интересно, и, может быть, нужная для многих пьеса о том, что люди, когда меняют свою жизнь, что они оставляют с собой, что самое ценное оказывается для них в этой жизни. Вот это мы показали в Румынии. После Румынии я поехала еще на один фестиваль в соседнюю страну, в Болгарию. Там тоже фестиваль, которому уже 30 лет. Он проводится в театре, в одном из самых старых и важных театров Болгарии, в театре в Пловдиве, в драматическом театре в Пловдиве, городском. Этот фестиваль проводится ежегодно. Он в первые годы свои, там, в 90-е годы он был вполне международным. Потом, естественно, были какие-то сложности. Сейчас он показывает огромную картину. Он проходит с 10 по 21 сентября. Называется как сцена на перекрестке, и у него огромная программа э, болгарского театра. Просто каждый день показываются спектакли разных болгарских э, театров. Есть небольшой зал, есть большой зал, такой классический. Я посмотрела три спектакля: один такой очень старомодный, я бы сказала, спектакль Мастера Маргарита. Но он пользовался большим вниманием зрителей. И, в общем, я надо сказать, мне было интересно посмотреть на, как бы сказать, такую, как бы, как бы сказать болгарск, болгарскую манеру игры актерскую, потому что она все равно отличается, и актеры ведут себя каким-то особенным образом. Довольно интересно. И с другой стороны, я поймала себя на том, что я бы сейчас нами перечитала мастер и маргариту, что-то в нем есть такое что, может быть, объяснит мне, что происходит сейчас с людьми. В этот же день был показан спектакль из Львова. Единственный вот спектакль, приглашенный не из Болгарии, я его не видела, потому что он шел параллельно. И в это же время был вечером, уже поздно, такой был необязательный спектакль. Ребят, которые, ребят, которые сделали этот спектакль как студенческую работу, он, знаете, был такой музыкальный, посвящен Он был одному очень известному поэту в периоды, как раз, вот, так скажем, перестройки. театрально музыкальный перформанс по текстам Дмитрия Воева сделал его как раз молодой, молодой Режиссер Иван Юруков в спектакле принимают участие он сам, и другие актеры. И то перевоплощение, тоже, вот я заметила, что он мне каким-то образом пересекся с тем спектаклем, который я видела в Румынии, то перевоплощение, которое очень простым способом эти несколько актеров на сцене показывали, как они меняются, как они вот перевоплощаются в разных героев исполняли эти известные песни. Было очень интересно смотреть за залом, для которых эти песни имели значение. Это такой, восьмидесятые 80 80-е годы. Этот поэт и музыкант, у которого была такая андеграундная группа, он очень рано погиб. И это такой вот трибют, который они сделали и рассказали в какой-то степени его историю, историю вот перестроечного периода. И я посмотрела премьеру еще одного спектакля, это Антигона. Ее поставил в этом году режиссер, которого знает рижская публика Александр Морфов. Он ставил в Далеас и это не совсем такая Антигона, хотя используется текст Жана Ануя. Это скорее все-таки фантазия самого Морфова на эту тему. И мне с ним работала сценограф Тита Димова. Она очень долгие годы работала с таким украинским режиссером Андреем Жолдеком. И сейчас вот вернулась несколько лет назад в Болгарию и начала опять работать на болгарские театры. Мне кажется, что это очень интересный спектакль, который мне очень понравился. Актеры из театра в плевени, которые не боятся ничего, которые прекрасно двигаются, не боятся быть клоунами, не боятся быть какими-то запредельными трагиками потрясающая работа с пространством, придумана со светом. Как всегда, Морфов работает с поп-культурой очень серьезно, внедряя ее даже в исторические какие-то свои спектакли. В общем, да, мы понимаем, что речь идет о греческой трагедии, переосмысленной Жаном Ануем. И хрупкость человеческой жизни, и стойкость, как бы верность принципам. и слабость человеческая, это тоже тут пересеклось немножко с мастером Маргаритой, когда человек не может принять решение, боится и умывает руки, и также здесь, когда вновь избранный царь упирается как бы на своем, проявляя свою какую-то недалекость, глупости, в общем, подвергает гибели все вокруг, включая свою семью. Мне кажется, это очень интересный спектакль. Я поздравляю Театр в плевени и Александра Морфова с такой работой. Ну, и напоследок я скажу два слова о своем последнем путешествии на несколько дней. Это была поездка в Вильнюс на фестиваль Сиренас, где я посмотрела два спектакля. Один в театре Оскара «Крашеновоса». это новая версия, спект... новая версия, которую поставил совсем молодой режиссер, ученик «Крашеновоса». Его зовут Якубас Бразис. Я видела этот первый его спектакль, он долгое время работал вместе с Оскаром на его работах, и он поставил этот спектакль с новыми выпускниками Оскара Крашенова», с вот вчерашними студентами, молодыми совсем ребятами. Это очень интересная «Чайка». До последнего времени в театре Оскара была его «Чайка», которая больше 10 лет уже была как сделана. И теперь вот они ее поменяли. Это играет новое поколение актеров театра, совсем юные люди. Это очень современный спектакль. Это чайка, которая о, тех, о том, что происходит сейчас, о тех как бы, нервных переживаниях, потому что у чехов уже есть, это как все нервные вокруг этого озера, и о том, как люди страдают, как люди мучаются, как люди рефлексирует на своей несостоятельности или невозможность реализоваться, или каких-то своих чересчур завышенных ожиданиях, которые не сбываются, о том, как вокруг существуют какие-то нервные, страстные, абсолютно очень яркие любовные связи, которые рвутся, обрушаются и... Несчастье сплошные в общем, все несчастливые, все нервны, и ä, при этом там очень много отсылок к современному искусству, и ребята очень легкие и не боятся ничего. Мне очень понравился этот спектакль, я очень рада за театр, который, в котором такой спектакль состоялся. И ä, параллельно в параллельно в Каунасе в это время... Идет фестиваль. Шел-фестиваль он закончился 25 сентября, с, 9, с 13 по 25 сентября театр для молодежи и независимых театров, и молодых, молодой режиссуры, экспериментальных показов, не только, не только драматических, но и танцевальных. И проводил этот фестиваль театр, камерный театр Каунаса. И очень интересный в нем были показаны два по спектакля из Риги, «Конклав» Dirty Deal театра и совместная продукция Dirty Deal театра и Драматического национального театра Каунаса, «Комплекс Франкенштейна». Оба этих спектакля вы можете посмотреть в Риге на площадке Dirty Deal театра, что я вам очень рекомендую. На этом я прощаюсь. На следующей неделе расскажу еще какие-то новости и надеюсь, что какие-то комментарии по поводу премьеры в национальном Будем ждать и надеемся, что больше не будет никаких болезней, переносов, островов. Встретимся в театре в следующий четверг в программе «Без антракта» на Радио Болтком. Спасибо. Радио Болтком.